Если ты хочешь зарабатывать хорошие деньги, тогда тебе на сайт Аудиопланета. Получай реальные деньги, просто прослушивая любимые треки. Активируй категории, привлекай друзей в проект и поднимай бабло. Ссылка в описании. Топчики Что-то CDC снова повылазили то одно время их не видно было Заиграли по новой что Баланс стал помягче. Так вот, стреляем. Если я подожду меня прикройте, мне даже не засветил. спешил хорошо стоишь постой, постой еще наверное, а? ой-ой-ой как так? кошет углов бы еще побольше пустая шкода алло братья давайте подтягивайтесь уже пробито а почему а откуда там броня он у шпрота нет брони ой вчера что-то когда я тут скатал на этом шпроте три боя ужасно убивают просто во все во все стороны а поджог постоять Да, что-то я никак не адаптируюсь еще. Ой, хорош. Вертушечка с поджогом. Тайп-4. Тайп-4 не хочу кричать. ставим на сладкое не разбиться бы еще ну уже 4 к в топе да что-то он еще может протк а вот Десятками ну и чего? И чего? А -а -а, лучше бы стрельнул нас в прицеле Давай, пятачок, пятачок А, еще что я переживу ай яй яй фраг. Годится Не попади только Ну чё у меня всех забрали? А как так он залез? А я не могу. Ну дайте хоть этого добить. <связать> да. Шкода вообще, да. Отдай А ладно И так сойдет Какой-то неинтересный Что-то не хватает Мастеров в прямом эфире, ребятки Ставим лайки Поддержка, основной калибр. 1465 чистого. Ну да, вот как и мне сейчас. Полтинника по два раза. Я не удивлюсь, что картошечек там что-нибудь подкручивает. Чтоб ты за пять боев не выполнил. Сколько ни настреляй. Ну вот там было у меня, смотри. Две с половиной тысячи урона. Тысяча засвета. Полторы тысячи засвета. Мне дали 800. И за полторы тысячи урона тоже 800. Взял, остановился. Говорю, главное не проиграть, и у нас воду бросили. Воду отдали, а воду отдали, это слив. Картошкин заговор. Хорош. Ну, хоть 200 по ассисту. Фугасом я ему на 380. Туда не сюда. А на воде у них никого и нет. Надо было ехать. Светляки тупо как угорелые летают. Поехали, тебя же убивать. К кому бы Казарову? Защитник. Назад отъедь. я подсветил. Чё тут? Кто тут? Где тут? <свят> <свят> Шальной носится. Фраги надо, фраги. Больше фрагов. Не смей. Блин, это сейчас подсосет. Арт-человек. Да, давай влезай. Победа. Две есть. Сейчас еще накидаем. Давай-давай, вылезай. Ну не отдавайся ты им, я тебя сейчас сам заберу. Хоть накрыл. Тигр за. Так, у меня ББшка. Следующий фуга. Ой, тут же ях Да Дополню я про тебя. <смех> Попрыгун. Юрик, спасибо, спасибо. Третий, три, ой, третий, три сделал. Сейчас четвертый, я надеюсь, будет. Стоит, смотри, смотри. Стоит, ждет меня там. калибр есть, значит должен должен выполнить. Как нет? Не пробил я его, что? Готов. Эх, атаку. Всем привет, ребят, кто присоединился. Не жалеем лайки, проставляем. Подписываемся, кто не подписан. А, там еще и пилотка. Ну, сдохнем героем, значит. А вдруг... Брак Война. Тащу. Тащу, дружище. Тащу. Оставьте подсосать. Заберите борща. Жадный борщ. Блин, эти олени сейчас захватят базу. Да сойдите вы. Дайте выполнить человеку. Ах ты, б***ь, мелкий. Подсосал и убежал. Даже поджег. Как так-то, а? Взял, утащил у меня война. Мастерос. В прямом эфире. Прощаю, Клопа. берем он? он? с 1000 урона. Сделал. Ну, две с светил. Молодец. Ставим лайки, ребятушки. За такой бой. Еще одну.